Бонечка, не ломай ты мой плод, пожалуйста. Сейчас я сделаю копье. И тебе в глаз, долбану, надержи. а Подлечить-мочить всегда, ребят, запоминайте такую функцию. И тогда вы точно будете знать, что нужно делать, прежде чем пить акулу, которая подходит к вашему плоту и начинает его ломать. Ну что ж, продолжаем выживать в игрушечку под названием «Рафт». Продолжаю, ребятки, я выживать на сложном уровне сложности. Очень-очень у нас хардкорная игра, ребятки, намечается, поэтому прошу поддержать братишку Скретча лайками и он обязательно будет дальше пытаться страдать на тяжелом уровне сложности в этой игре. Так, ну что ж, построили мы такой вот плод. Да, сразу же хочу сказать, что играю я с последним обновлением, которое вышло относительно недавно. Которая много всего нового привносит к нам в игру Это у нас большие острова, это у нас большая яхта Это у нас много чего интересного в том числе И большое у нас, значит, есть новое оборудование на наш плод Такое, как паровой двигатель, насколько я знаю Но, чтобы нам этим двигателем воспользоваться Необходимо найти для него все части, которые не находятся в этих совершенно новых уникальных местах, куда, ребятки, еще не ступала наша нога. А поэтому мы постараемся всеми силами это сделать. Мы постараемся сделать так, чтобы наша нога обязательно ступила на все новые места, которые добавлены были в недавнем а, патче. Так, ну что ж, а, продолжаем, ребят. Вот такой плод я уже построил. У меня здесь есть теперь якорь. Я теперь могу а, парковаться вообще практически в любом месте, где только захочу и не придется мне Крафтить какие-то дополнительные для этого а, Дополнительные штуковины Типа одноразовых якорей и так далее Так, черт, у меня сломался Мой крючочек, друзья Так, давайте мы по-быстрому сделаем сейчас новый Я стараюсь все-таки использовать два крюка в инвентаре Так, это отлично а, Потому что тот, который металлический Он для меня гораздо, ц гораздо ц ценнее будет, чем обычный пластиковый Так, секундочку где-то я слышу акулу так, секундочку, секундочку. Надо сначала подремонтировать. А потом уже бить акулу, да. Иначе она все сломает нам. Так, акула уже нас и, и настрадалась. Так, стоять. Стоямба, стоямба. Можно было прям-таки сбросить якорь здесь. Но у меня вот такая вот система. Для того, чтобы притормозить мой немножко плод и, и собрать какой-нибудь лут. Я делаю парас в, в обратном направлении. И нам стоит немножечко только подгрести к этой акуле. И ее уже залутать. То есть нам нужно взять с нее сырого акульевого мяса, которое является для нас офигеннейшим деликатесом. Ну и вот эти вот штуки тоже по возможности собрать. Чё ж ты какой косой, братишка, скрэч, давай уже поточнее, потому что, блин, нам любой ресурс сейчас на вес золота. Без этих ресурсов мы не сможем просто-напросто выжить в этом, а, в этом бескрайнем океане. Вы посмотрите, какой он огромный. Это просто офигеть. Так, все, можно в принципе дальше плыть. Я вижу у нас а, по правую, точнее по левую сторону остров виднеется в далеке и надо бы, наверное, на него будет сплавать. Так, это у нас одна единственная акула была? Или у нас же еще одна есть акула поблизости? Пока что я не вижу. Так, мы скоро захотим есть и пить. Поэтому давайте-ка уже поджарим себе что-нибудь, поесть и попить. Так, здесь у меня находится моя продукция. А, акулью голову можно положить в другой ящик, чтобы она нам не мешалась. Да, ребята, у меня пока что всего по минимуму. Я вообще хотел сделать апгрейд своего плота... Такой достаточно глобальный. Здесь у меня лежат, значит, пластик дерева. Но мне для этого необходимо. Так, тихонечко мы все равно движемся вперед. Да, как, как вы видите, у меня немножечко плод побольше стал. Надо бы водички попить, а то я сейчас, иначе, кони начну двигать. А, плод, ребятки, у меня стал не только побольше, побольше, но на нем появилось большое количество всяких улавливающих а, штуковин, да, вот этих вот ловушек, которые постоянно добывают а, для меня а, лутецкие. Так, ребятки, опять-таки повторю, что играя я на очень сложном, на самом сложном уровне сложности. Здесь порой бывает такое, что приплывает даже по три, друзья, акулы. Не по две, как это может быть в стандарте, а по три. Вы представляете, что такое три акулы? Мне тут приходится реально от них... Очень жестко отбиваться. Давайте немножечко примем сейчас влево. Хотя мы сейчас собьемся с пути. И Весь наш лутецкий окажется непонятно где. Короче, будем ближе к острову подплывать, тогда и нажмем уже в нужном направлении. Так, что-то у нас не поймут. Дровишки-то где все? Дровишки, надо дровишек подкинуть бы. А то иначе у нас а, не сварится, не поджарится наше мясо никогда. Так, отлично. Водичка нам пригодится. Убраз, значит, я тут все свои грядочки. У меня тут грядочки еще были. Ну и собираем все, ребятки, отсюда, из наших ловушек. Да, пластик нам нужен, дерево нам нужно, а бочечку пропускаю, к сожалению. Ну ладно, грести к ней, я думаю, не стоит. Еще на нашем пути будет множество таких бочек. Ну, нас сейчас интересует, раз уж я пропускать начал, тогда, значит, точно движемся к острову. По крайней мере, на этом острове для нас будет много дерева. Кстати, о дереве. У меня тут недавно пришла мысль такая. Так, это мы соберем. А мысль следующего плана: то, что так, это мы, значит, сюда. То, что нам надо сделать. А, нам надо посадить, короче, большое дерево прямо у себя а, на палубе нашего плота, чтобы плотали. А, чтобы у нас росло дерево здесь. Давайте глянем, а сколько у нас стоит грядочка большая. Так, еда. А, большая грядка. Нужны, значит, веревки, гвозди и шарнир. А у меня где-то все это было. Вот шарнир, по-моему, можно из металла сделать, гвозди а, Так, давайте сразу же, чтобы у нас печечка не простаивала Просто так постараемся сделать еще металл Пускай он тут у нас жарится, все равно эта руда, она у нас очень долго пережаривается Да, вот он остров, мы сейчас к нему подплывем Давайте подгребем все-таки вот таким вот образом И там мы припаркуемся О, еще одна акула приплыла, капец Так, а у меня, похоже, ломается уже мое копье я думаю, что надо бы сделать новое. Да, у меня оно вообще сломалось, на самом деле. Копье мое. Я думаю, что надо сейчас сделать новое, пока акула не приплыла. Металлические копья слишком дорогие в изготовлении. Где-то у меня был целый пак веревок. Вот они у нас находятся здесь. Да, а я уже тем временем хочу кушать. Так, на меня уже напало чувство голода. И сейчас, ребятки, надо бы сделать мне... Большую грядочку, да-да-да, я хотел сделать большую грядочку, но перед этим я сначала сделаю копье. Так, отлично, изготовили мы копье. Так, здесь все у нас жарится вроде бы. Давайте уже перекусим чуть-чуть. Так, отлично. Так, остров. Остров, похоже, я проплывать начинаю, да? Так, не должно быть такого, давайте-ка уже к нему немножечко причалим. Так. Нормально, нормально, нормально пока плывем. Так, я уже, да, я почти проплыл этот остров. Нам надо бы, наверное, с помощью весла сейчас подгрести, иначе мы точно не подплывем. Там, смотрите, там четыре дерева у нас растет, а это очень хорошо. Причем, помимо деревьев, мы еще сможем собрать кое-что. Так, топорик у нас наточен, заряжен и Готов. Осталось только отвлечь внимание акулы. Я вроде надеюсь, надеюсь очень искренне, что ко мне приплыла только одна акула. Блин, а мы вот, кстати, сейчас хорошо очень плывем. И лучше не цепляться мне за этот остров. Так, опускаем якорь, друзья, да. Я постою вот здесь краешку, потому что мы очень хорошо сейчас плывем по направлению ветра. И даже если мы сейчас... Э -э -э в такое направление будем сохранять, в дальнейшем Наши ловушки будут действовать отлично Кстати, ребят, у кого есть какие советы по поводу Расположения вот этих самых ловушек На своем плату, пишите, пожалуйста, в комментариях Братишка скрича обязательно посмотрит И, возможно, сделает более Подходящий вариант расположения У меня пока вот таким вот образом Но я не думаю, что это самый Самый-самый продуктивный метод Я думаю, что есть и более гораздо продуктивный метод Так, забираем, значит, это Нужно сделать нам шарнир Шарнир как делается, давайте посмотрим... Так, тих... тихонечко, акула, а ты чё, опять пришла? Я же тебя вот только что недавно аннигилировала. она опять, ребят, вернулась. Вот зараз такая, Она не дает нам спокойно жить. Постоянно нас держит в напряжении. Так, ребят, пока акулу мы отпугнули, выдвигаемся быстренько на остров. Так, секундочку. Лишние тут дисплеи нам не нужны. А, да, ребят, надо быстренько сейчас выдвинуться на остров, но перед этим я, наверное... Оставлю припасы некоторые вот здесь, а потому что они нам захламляют а, наш с вами инвентарь. Так, так, так, все пока. Давайте быстро. Нас, нас сейчас интересует в основном это дерево. А, дерево у нас здесь достаточно немало, я смотрю. И мы сейчас это все дело соберем. Так, благо в новом обновлении настроили такую приколюху, что теперь можно забираться совершенно на все, друзья, острова, которые только вздумается Раньше, чтобы залезть и полностью исследовать остров, надо было делать на своем плоту приблуду какую-нибудь, чтобы взобраться повыше. А сейчас, кстати, этого нет, и сейчас достаточно легко и просто. Мы можем прыгать вот так вот целиком и полностью исследуя весь остров. Замечательно просто, замечательно. Кстати, ребят, что вы думаете по поводу игрушки под названием Raft? Вообще, нравится ли вам в нее выживать или нет? Напишите, пожалуйста, братежке Scratch. он посмотрит и сделает свои выводы на этот счет. Ну а мы продолжаем. Так, это у нас какие-то новые деревья. Ну, как новые. Да, новые со старыми дырками. Я таких деревьев уже очень много собирал. Это манговые деревья. Да-да-да, с них дерева не так много, как с тех пальм, которые мы до этого рубили. Буквально две доски и все, собственно, на этом. Ладненько, мы постараемся добывать семечки из этого всего. Так, что-то я не могу запрыгнуть наверх. А ну дайте мне возможность такой Есть такая возможность? Да, я забрался наверх. И здесь самое интересное и самое сочное, то что нас ждет, это сундучок. Как-то чайки стали виться над платом, над нашим, да? В количестве двух штук. Я что-то не помню, что раньше вот именно так было. Так, у меня почти инвентарь весь заполнился уже. Ух ты, какое опасное здесь место-то, а? Там внизу какие-то обломки. Так, ну что ж, добрались мы до самой верхушки и... Так, даже не все входит. Ну, на самом деле, вот этих вот рецептов, которые я сейчас взял, или он выпал у нас, рецепт компот, ну, он мне, в принципе-то, и не нужен. Ананасовые семечки я взял. А у меня, по-моему, только лишь этот рецепт не вошел. Но он мне, на самом деле, не нужен, поэтому я э, смело спускаюсь вниз. Интересно, у нас тут, по-моему, не разбивается наш персонаж. Пока что такой функции не ввели. Блин, а там акула же, а? Как я переберусь-то? Мне хочется есть. Мне очень сильно хочется есть. Нет, друзья, я упал в воду. Так, Давайте перекусим каким-нибудь, э, не знаю, кокосом, потому что это не вариант. Так, да, то, что мы сейчас собрали, мы это все и сожрем. Там уже, наверное, акула пришла. Так, срочно выбегаем на плод, а то иначе наша, а, иначе акула, плод нас, наш благополучника сожрет. Вроде бы никого нет. Да, то, что мы нашли, мы тем и пообедали, собственно говоря. Так, отлично. Я думаю, что смысла задерживаться здесь надолго нет. Выдвигаемся, тем более, что начинается шторм. Если только можно было что-то со земли пособирать. Ну да ладно, у нас сейчас акула бодрствует, поэтому я останавливаться здесь не стану. А мы продолжаем наше путешествие. Так, деревяшки нам очень сильно нужны. Поэтому постараюсь, докуда мой крюк, как говорится, достанет, все подсобрать. Так, так давайте-ка зажарим еще что-нибудь. У нас очень много акульевого мяса. Да, затарился. Ну, сами учтите, если на меня иногда по три акулы нападает, то я немножко накопил, успел. Так, нифига себе нас подбрасывает, а. Капец, просто шторм начался. Наверное, надо было переждать все-таки на, на острове. Так, нигде меня никто тут не подгрызает. Нет, пока что никто не подгрызает меня. Ну что ж, давайте тогда, ребятки, сейчас я подожду все это дело до утра. Вообще неплохо было бы сделать кровать. Так, секундочку, сделаем. Давайте мы, наверное, сначала то, что хотели сделать. Нам сейчас нужна, значит, кровать. У меня ее пока нет. Так, акула, иди отсюда. Ах ты, капец, она нашла уязвимое место, вы видели? Блин, надо было сначала подлечить. А я что-то и не помню, где же я все-таки видел уязвимое место. А вот тут оно и было. Так, бочки что-то я пропускаю. Так, ну ладно. Наша основная цель это сделать сейчас... На место под дерево, точнее грядочку кровати, я так понимаю, у меня еще нет, но ну, возможно есть просто я ее не вижу так, ну и сделаем сейчас тогда мы большую грядку отлично, и поставим ее куда-нибудь а вот сюда да, рядом с нашим якорем большая грядка, чем хороша так, мы ее сейчас поставим вот как-нибудь поровнее вот сюда что ли, или куда еще можно поставить ее или вообще вот куда-нибудь вот сюда поставить Вот сюда, кстати, она тоже войдет. Рядом с якорем с этой стороны от, от, наших, от нашего хранилища. Да, давайте попробуем вот здесь вот. Так, отлично. Большая грядка, значит, у нас есть. Единственное, что у нас может быть с якорем, могут быть проблемы. Вот у нас здесь и якорь, и большая грядка сразу. Ну и давайте посадим уже на нее что-нибудь нормальное. Так, давайте сначала папа -пам. так попьем водички. Вообще, надо бы сделать бутылочку. Она вмещает гораздо больше жидкости, чем эта кружка. С кружкой приходится очень много лишних действий делать. Так, доски, доски, доски. Мне нужны сейчас из всего, что есть, доски. Акула, иди отсюда. Так, подлечить надо сначала. И акулу мы сейчас угоним отсюда. Иди, говоря, отсюда. Ты что, глаз свой не жалко, что ли? Я тебе весь глаз выдолбил. Так, 45%, маловато. Да, вообще нужны очень сильно доски. Вот кроме всего материала другого Нужны прям больше всего это доски Так, ну этот сам по себе попался бы Так, ладненько Вот бочечку надо точно забрать Бочечка, наверное, у нас не попадет в наши сети Отлично! Ох, сколько досок мы взяли Так, большое дерево надо срочно посадить а Где у меня семечки на большое дерево? Так, пальмовое У меня, кстати, очень много пальмовых семян Их можно выращивать прямо на моем плоту Надо было давно уже это сделать Так, все, ребятки, садим здесь пальму и это у нас тоже дополнительный источник древесины. Прям очень офигенный. Надо было давно это сделать уже. Что-то я немножко затупил. Так, обязательно надо полить. Обязательно, ребятки, поливаем все это дело. Иначе так. Налить жидкость. Правая кнопка мыши. Ага, налил. Этого достаточно будет или нет? Вообще, какая жидкость-то подойдет? Любая или только чистая пресная вода? Вообще, давайте сделаем все-таки то, что я и хотел сделать. Вместо кружки надо сделать бы бутылку. Так, сами попьем. Так, у меня здесь вообще-то жарится. А, что-то поджарилось, что-то нет. акуле мясом сразу же перекусываем, потому что у меня это самый ходовой сейчас продукт, который только имеется. Так, и сразу зажариваем еще. Так, ага, отлично. Так, а что нам нужно сейчас сделать? Пока мы плывем аккуратненько, тихонечко. Да, у нас есть такая вот пустая бутылка, а сок лианы нужен. А сок лианы делается, по-моему, из чего-то а, там, наверное, нужны какие-нибудь водоросли. У меня, кстати, где-то вроде был сок лианы. Надо просто пошариться по сундучкам. Где-то, по-моему, я его откладывал. Так, так, так, все перерыл. Но сок лианы не нашел. Я его, видимо... А, я его, наверное, скорее всего, когда изучал, просто-напросто потратил. Так. А сюда вот можно скинуть все гвозди и все металлическое а Вот этот вот кокос мы скинем в продукты Да, ребята, не забывайте, нужно сортировать все как следует Иначе потом а, будет путаница Вообще-то я пропускаю, нет чего-нибудь серьезного бочечка Как это бочечку нельзя пропускать? Это мы забираем в бочке обычно много всего интересного бывает, остальное можно, в принципе, пропускать Так, все, ребят, шторм закончился, благо это очень хорошо для нас И давайте все-таки сделаем сок лианы Так, иди отсюда, гадина Ты мне портишь жизнь, никакого покоя мне нет Ну хотя, с другой стороны, если бы не ты, было бы совсем скучно и одиноко Да, все-таки есть у всего свои плюсы Так, ну что ж, сок лианы давайте помещаем сюда в печечку. Построили мы, кстати, печечку в прошлой серии. Если кто не смотрел, можете зайти посмотреть. Есть у меня плейлист по рафту. И там все. Все серии мои по рафту, ребятки, есть на моем канале. Если кто-то хочет больше рафта, можете перейти и посмотреть. Ну, а мы продолжаем выживать. Напомню, ребятки, что выживает братишка скреч на самом хардкорном уровне. Он не ищет всегда легких путей, а он старается сделать прохождение максимально Продуктивным и максимально сложным Поэтому, ребятки, смотрите И за такую, конечно же, годноту ставьте свои лайкосики А братишка Скрич обожает лайки Лайки позволяет ему дальше двигаться по направлению вперед И он будет чаще и лучше создавать для вас контент Ну, как-то криво сказал. Но да, ладненько Как смог, как говорится, так смог, друзья Ну что ж, едем дальше Очень много ресурсов Да, сок лианы мы сделали Замечательно И пришло время сделать бутылочку Ах, нам даже надо 4 сока. Нифига себе, на бутылочку надо 4 аж штуки. Поэтому мы, наверное, здесь надолго сейчас поджаривать будем. Так, отлично. Давайте пока пролутаем все вот эти наши ячейки. Ох, как много всего мы забрали! Ой-ой-ой-ой-ой, замечательно! Просто замечательно. Так, что тут с нашей рыбкой вообще? Жарится, нет? Да, рыбка, вижу, жарится. А, мне даже в инвентарь уже не помещается. У меня все вываливается. Как же так-то? А, очень много лишней еды набрал. Очень много всяких луковиц там. Вот, кстати, да, из этого всего многообразия можно будет потом варить супы. Так, здесь у меня слот чем-то другим был занят. Я только не помню совсем чем, но он был чем-то другим определенно занят. Так, ладненько, дерево, я смотрю, тоже накопилось. Сортируем все по полочкам. Вот тут у нас деревяшечки, пластик. Замечательно. А, вот, кстати, листья. У меня их тоже прям до жопы, я не знаю, что с ними делать. Надо меньше всего собирать листья, но они все равно, зараза такая, собираются. Так, доски, доски, доски, доски, блин, не взял. Доски нужны будут для расширения наших границ. Так, по левую сторону опять вижу остров. Тихо, тихо. Так, подлечить. А потом мочить. Подлечить-мочить всегда, ребят, запоминайте такую функцию, и тогда вы точно будете знать, что нужно делать, прежде чем бить акулу, которая подходит к вашему плоту и начинает его ломать. Просто когда мы начинаем лечить, мы просто не сразу быстро можем подбежать к этому месту, которое прокусывает акула, это раз... Ну и, соответственно, когда мы подбежим и залечим место, которое кусает акула, мы не так много ресурсов потратим, нежели мы сделаем заново откушенный блок. Понимаете, к чему я, ребятки, клоню «нет». Если кто понял, поставьте, пожалуйста, лайк А если кто нет, спросите меня подробно в комментариях Я непременно каждому из вас, из, из вас ребятки, каждому замечаю этот момент Отвечу Братишка Скретч привык отвечать на все практические комментарии Благо у него сейчас народу не так много на канале И он могет, как говорится, да, это дело Он могет отвечать всем подряд без исключения Так, это мы забираем Вот это вот приоритетная цель Это наша супер большая бочка Еще попутно взяли досочку Замечательно, скилл прокачан Набираем больше. Так, это что такое? Это что за безобразие? Я не понял. Это тоже надо забирать. Так, надо нам, наверное, -э, надо флаг, наверное, опустить. Точнее, не флаг, а парус в ту сторону немножко его направить. Что-то как-то тут неудобно, да, мне кажется? Так, вот туда повернем его, да? Туда же нам надо? Да, вот тот остров я обязательно тоже э, исследую. Скорее всего, мы там ненадолго остановимся. Сделаем небольшой привальчик. Так, еще нужен сок лианы. Э -э, это, ребят, для того, что я немножко перед их сделаю там на этом острове. Мы там постараемся обосноваться. Опять-таки, замечу, что ненадолго, ну а пока мы туда плывем, а сбросим все лишнее Так, а, пластика, для пластика у нас место, я вижу, имеется Так, а что же у меня здесь-то был, на этом слоте, а? Что такое? Копье, топор, а там что было, не помню Весло, а где, кстати, у меня весло? Весло, наверное, было, нет? А, весло, скорее всего, было, да, в этом слоте Ну, могу ошибаться, кстати, или кружка а, кружка, черт возьми, я же, я же пить иногда тоже хочу, <с> логично, выживаем, да, и пьем Там, скорее всего, кружка у меня стояла, нет, кружка здесь вроде стояла вместо лиан Капец, я, ребят, не помню, что у меня стояло на том слоте, это важное что-то было же В самом деле, что-то же важное было, так, мы подплываем, нет? Ага, подплываем, все нормально, а курс держим правильный, сейчас мы... А, я думаю, наверное, лучше как-то сбоку встать если мы на сам остров а, напоримся, нам ничего хорошего с этого не будет. Так, закрывайся уже. Эй, флаг, закрывайся. Там уже акула пришла долбить мой плод. Так, отлично, успокоиться. Успокоиться, я говорю, и рты всем позакрывать. Так, тихонечко. Тихонечко, не ломай ты мой плод, пожалуйста. Сейчас я сделаю Копье. И тебе в глаз долбану, надержи. Блин, офигеть, иногда получается больше приходится тратить, если на ресурсов, если мы не вовремя среагировали. Да, я также сбоку подплыву к нему просто. И чтобы нас не разворачивал лишний раз, потому что мы сейчас идем очень хорошо, вот просто сбоку подплыву и все. И исследую его. Да, главное, чтобы это нас не разворачивало, потому что мы сейчас идем очень хорошо, мне нравится это направление. Ох, какая пальма сочная уже выросла, большая, замечательно. Мы сейчас сдохнем с голоду, на самом деле, надо бы следить за всеми своими параметрами. Бутылочку сейчас я непременно сделаю. Так, тихо, тихо, тихо, давайте подгребем чуть-чуть, чуть-чуть подгребем. Так, секундочку, А, -а, -а что-то, что-то, то я затерялся, растерялся, опускаем якорь, отлично, тут, наверное, думаю, доплывем. Или как мы здесь делаем? Давайте сейчас я, мы, знаете, с помощью, опять-таки, нашего с вами паруса. Парус, открывайся. Я сейчас как-то постараюсь выровнять немножечко движение вот сюда, в эту сторону. Давайте-ка мы чуть-чуть поднимем, чуть-чуть подгребем, чтобы максимально близко было. И опускаем, друзья, все. Замечательно, вот это расположение мне больше всего нравится Да, здесь до острова рукой подать, прыг сколько готово И, собственно, мы сейчас его и будем исследовать Так, что у меня на бутылочку есть? Да, похоже, сока лианы, лианы достаточно Я хочу сделать бутылочку Так, пластика недостаточно Ну, пластик мы знаем, где у нас в больших количествах водится Так, древесинка нам тоже пригодится Давайте ее заберем себе и... Что мы делаем, друзья? Наконец-то я сделал пластиковую бутылочку. Я так понимаю, она у нас пойдет вместо стакашка, который у нас уже отработал свое. Что-то много здесь хлама, на самом деле, у меня в ящиках. Так, а, стакашка сюда же поместим, он нам пока не нужен. И давайте посмотрим, сколько же влазит воды в бутылочку. Так, так, ага, положить доска. Отлично. Так, сколько воды войдет в бутылку? Наполнить соленой водой. Оп, налили и... Раз, Два. А вылить как? Ага, вылить. Все, отлично. Я так понимаю, нужно наполнить эту бутылку этой водой. Ну, надо же перекусить еще. Черт возьми, постоянно заканчивается у нас еда, вода и так далее. Надо всегда за этим следить. Также нас всегда сопровождает еще акула. Сейчас ждем ее еще одного пришествия и идем, ребятки, шариться на острове. Так, пока у нас все стоит, простаивает. Так, секунду, кто тут объявился? Объявился наш враг, номер один. Так, подремонти... Ох ты, нечем ремонтировать! У меня нет... Ах, откусила, раз такая, а! У меня не было необходимых ресурсов, друзья, поэтому я не успел отремонтировать, она у нас все поломала. раз такая, бывает, ребятки. Бывает, когда не вовремя среагировал. Так, ну что ж, идем сейчас на остров тогда. Я так понимаю, лучше положить сюда песочка немножечко. Пускай у нас пока он перегоняется в стекло. Да, ребят, кто не в курсе, через печку плавильную можно песочек перегонять в стекло. Так, так, так. Это здесь мы оставляем. Хлам мы тоже здесь оставляем Частично у себя в инвентаре оставляем Так, листья лишние сюда убираем Так, а зеленую траву вот здесь у нас что ли она была Сюда тоже убираем Короче, ребята, распределяем наш лут по, по нужным местам Так, так, так И выходим на остров Так, здесь у нас сырая, акулий сырое мясо О, еще один кусок пожарился Нам этого должно хватить Собираем водичку пресную А, кружечка все-таки нужна, нам нужно набирать Блин, надо срочно опреснитель, друзья, делать Потому что без опреснителя вообще печально Так, ну и все, пока у нас, значит, здесь все жарится, парится а Давайте выбежим быстренько на остров а Пока у нас не пришла акула и не начала разрывать опять на части наш маленький а, плод Да, собираем, значит, дерево У нас сейчас в приоритете, ребятки, древесина Нам ее нужно просто дохрена Сейчас мы здесь все зачистим так, одно дерево собрали. Да, вот эти пальмы, кстати, они у нас по приоритету, да, все равно идут. Потому что с них больше всего, получается, древесинки. Ну и кокосы вполне питательные сами по себе. А, утоляют очень много а, жажды. И, и полосочку а, насыщения тоже наполняют. Нехило так, я бы сказал. Да, то есть самые такие нормальные, я бы сказал, деревья. Так, ну это тоже мы заберем, естественно. Манго, как же мы тебя пропустим мимо-то, а? Забираем тоже это все дело. Так, еще одна пальма. И я бы, наверное, все-таки здесь поплавал немножко. Я, наверное, сейчас дождусь пришествия акулы. Так, а там наверху что есть? Нет что-нибудь? Я дождусь сейчас пришествия акулы. Я ее здесь уничтожу и пробегусь немножко, точнее, проплыву а, вокруг. А, и посмотрю, что мне можно еще взять. Мне также нужно еще сделать какие-нибудь ласты. Красный цветок. Ласты бы мне тоже не помешали, чтобы быстрее плавать и быстрее добывать все, что мне необходимо. Кстати, чайки, они вот эти большие пальмы, они не склевывают. Что, все что ли? Все деревья закончились? Такой остров, я думал, тут будет, гораздо больше деревьев будет. Ну да ладно, давайте тогда вернемся к нашему маленькому плоту. Уберем все, что мы добыли. Я смотрю, у нас пальма тоже выросла. Можно, кстати, и ее тоже срубить. В случае чего, так, много у нас провизии, да, ее нужно немножко уже начинать использовать Так, пальма, ты полностью выросла или еще будешь расти, я вот не знаю Мне кажется, что полностью, давайте попробуем ее срубить Раз доска, так, два листка, три доска, четыре доска, пять досок Ух ты, да, я так понимаю, она у нас выросла по максимуму И сразу же следующая пальмовая семечка мы сюда... А. Так, так, так, тихо-тихо. Я разве разрешал тебе мой плод кусать? А ну из отсюда говорю. Иди отсюда, пошла вон. Что за блин на это? Беспредел устроили тебя акулы. Они вообще спра не спрашивают, просто берут и разрывают мне плод на куски. Что-то я вообще не понял. Наглешь среди бела дня. Так, бутылочка, ребятки, у нас есть бутылочка, офигенная бутылочка, в которой мы можем на набрать аж до пяти, ребятки, таких кружечек, она гораздо больше вмещает. И мы, кстати, из бутылочки можем также поливанием заниматься, замечательная штука, я вам скажу. Так, у меня как раз, ребятки, жажда, и давайте попробуем утолить жажду из бутылочки, опа, это один, это два и это три, замечательно, просто офигительно. Так, давайте-ка мы сразу же наполним, опреснитель моя следующая цель. Так, можно вылить остальное. А приснитель нам сейчас нужен. Собираем стекло. Так, почему до сих пор парус открытый? Это я забыл просто его убрать. Так, все, ребятки, сейчас мы, значит, делаем стекло. Нам нужно в количестве тоже нескольких. Так, что это я сделал сейчас? А, это я дров подложил, да, отлично. Так, так, так. Стекло нужно. Давайте вот сюда его поставим, да. И сделаем, пускай у нас в печечке пережаривается стекло Немножечко я тут сейчас пришвартуюсь, припаркуюсь Чуть недолго здесь я э, поживу э, Буквально некоторое время, чтобы э, Чтобы, чтобы, так сказать, развиться чуть-чуть Я, может, даже сейчас ласты успею сделаю А сколько, кстати, у нас ласты стоят? Я же их э, изучил, но так и не, не сделал Есть сетка мед, друзья, у нас от, э, Прицелитесь в животное, чтобы его поймать Ох ты, как! Вот это я не знала, У меня, оказывается, есть. Так, где у нас м -м, снаряжение всякое разное? Это что у нас такое? Плавильная, сетка, ловушка есть. Кровати, кстати, ну, есть у меня. А я что-то их даже не использую. М -м, есть пугало. Котелок, друзья, есть у меня давным-давно уже. Да, на него... У меня, в принципе, все ингредиенты... Ага, вот они, значит, ласты. Замечательно. Так... Сок лианы 5 штук Водоросли 3 штуки И пластика нужно дыхание Короче, сначала делаем опреснитель, друзья Потому что я за... запарюсь просто бегать Вот он у нас фильтр 4 нужно стекла и пластик Это у меня все в принципе есть Так, отлично, стекло очень быстро делается Давайте еще, еще одну штучку И у меня стекла будет достаточно Как минимум на один-то точно Так, наверное, где-то надо мне расшириться где же мне расшириться? В эту сторону буду расширяться, потому что здесь у меня ловушки. А с этой стороны я буду делать расширение. Так, так, так, давайте возьмем. Так, опять она пришла, а? Опять ты без приглашения, а? Ну, я ж тебя не звал. Ну, иди ты уже отсюда. Иди уже лови себе где-нибудь в океане рыбку и ей питайся. Что ты ко мне прикопалась-то? Так, значит, с акулой мы разобрались. И я, наверное, сейчас выстрою еще чуть-чуть плод свой. В эту сторону. Так, два, значит, стоит один сегмент. Да, в эту сторону мы, мы построимся. Потом, скорее всего, перемещу свою вот эту установку на одну клеточку сюда. Хотя, в принципе, она нормально стоит. Да, отлично стоит. Можно, наверное, печечку. А печку, кстати, можно убирать? Так, я что, не зажег, что ли, или что? Должно же гореть. Должно полыхать. Все полыхает же, да? Все отлично полыхает, друзья. Отлично, продолжаем выживать в игрушечке под названием Рафт. А что мы еще можем сделать? Так, бутылочку надо бы наполнять, наполнять. Надо бутылочку пресной водой с одной стороны, а с другой стороны надо бы эту пресную воду нам добывать. То есть нужна и кружка сейчас, и бутылка, друзья. Да-да-да, без этого никак. Так. Я все-таки хочу полностью процесс... Перевести на опреснители Которые мне будут водичку делать Отлично, сделана штука, сделано стекло И, ребятки, а, 3-4 У меня где-то, по-моему, еще в сундуках было стекло Ага, вот он нашел Замечательно, нашел стекло Так, пластик у меня есть, вы забили его просто И все, друзья, наконец-таки Есть у нас опреснительный аппарат Все, я думаю, что сейчас будет Немножко в этом плане попроще Куда же нам его поставить? Я даже не знаю. Надо куда-нибудь в такое место, чтобы было понадежнее. Может быть, вместо вот этих двух? Так, давайте-ка мы сейчас это все дело уберем. Это же можно все разобрать, да, и, и может даже разрушить надо было. Но не знаю. И поставлю куда-нибудь вот сюда, наверное. Здесь у меня еда. Кстати, у меня еда почему-то не готовится. Да уж. Вот это я, конечно же, повар. Еду-то я не поставил, готовится. А если приспичит, поесть. Ну, это капец. Так. Отлично, значит, здесь мы все настроили Песочек у нас Пока не обязателен Нам нужны сейчас морские водоросли Опять и просто на ласты Надо очень много Опять сока лианы И мы сейчас это сделаем, ребятки Это мы обязательно сейчас сделаем Давайте разводим нашу печечку Ставим опреснительный аппарат Где-нибудь... Так, тихо-тихо-тихо Тебе пора уже, наверное, откидывать коньки Или, или, или ласты Как тебе удобнее не хочет она откидывать ни ласты, ни коньки. Она пока что предпочитает кусать наш плод по максимуму. Пока что не приплыла ее вторая подруга. Но я думаю, в ближайшее время это случится. И тогда нам придется тяжко. Куда мне опреснитель-то поставить? Я думаю, вот сюда мы его сейчас поставим. Так, вот здесь у нас будет опреснительная установка. Так, здесь у нас типа будет а, еда, а здесь у нас будет а, питьевая вода с этой стороны. Ну, вроде как, более-менее логично. А сюда, если что, я поставлю кошеварилку. И что сюда надо сделать? Надо, наверное, воды натаскать, да? Выпреснительную установку давайте попробуем. Так, раз налили. Сколько интересно туда входит таких чашек? Два, три. Ох, ты сколько чашек-то входит? Четыре, пять. Пять чашек сразу входит в выпреснительную установку. Отлично. А что надо сделать, чтобы у нас пошло, а, прошел процесс опреснения? Он автоматически будет или как происходить? Вот это, ребят, я еще не знаю. Я так думаю, что да, оттуда будет испаряться, сюда будет стекать. И отсюда мы, собственно, будем забирать. Замечательно. Так, что у нас тут приготовилось? Так, слизь готовится. Давайте сделаем еще. Пока что одной петечкой обходимся. Так, я почему здесь стою? Потому что мне нужно, ребятки, сейчас завалить акулу. И я после этого постараюсь исследую глубины. Возможно, я к этому времени сумею ласты еще сделать. Главное мне их не склеить, черт побери Так, водоросли есть Водоросли, кстати, ах ты ж, ё-моё Мне не хватит, друзья, водоросли Потому что, смотрите, какой расклад Нужно 6 водорослей и сок и лианы 5 штучек Ну ладно, сок и лианы мы по приоритету сейчас сделаем А когда акулу, акулу убьем Мы попытаемся найти там Необходимые водоросли Так, ох ты, процесс, так я понимаю Уже закончился, или что? Так, ага уже закончился процесс испарения? Что, так быстро, что ли? Ну-ка, давайте попробуем. Раз. А, нет, это только, по-моему, несколько. Несколько всего завершено. А, кружечек испарилось. Так, ладно. У нас есть бутылочка. Это просто здорово. Так, сейчас мы этим воспользуемся. Ну-ка, сколько восполнить сможем? Раз, два, три. Да, здорово, кстати, испаряется у нас водичка Теперь, я так понимаю, с водой мы частично решили проблемку Замечательно Так, опять акула Все, похоже, блин, я такой медленный, а? Так, давайте сначала залечим Последние доски использовал я И надо уже... Надо... Да, отлично, наконец-то я с тобой разобрался Ну, наконец-то Я тем временем хочу очень сильно есть Прям очень сильно как хочу есть Проголодался я тут этих акул умер умер щлять. Так где моя еда? Вот она, сочная, сочная свежее акулье мясо. Да, сейчас пока мы быстренько поедим, надо бы а, занырнуть. А пока мы перед тем как занырнуть, надо уже, кстати, нырять и не ждать. А, это, от этого зависит очень много. Да, я хорошо поел. А, у меня есть а, супер крутой крюк, которым мы будем сейчас все добывать. Так, плывем. А, мне бы где-нибудь водоросли найти. Здесь же есть по-любому водоросли где-то. Они, наверное, с другой стороны могут быть. Давайте сейчас плаваем. Остров у нас достаточно небольшой, я бы сказал, да. Посмотрим все-таки, где есть водоросли. Туда и сплаваем. Да, нам приоритетно сейчас именно они нужны. Так, здесь у нас есть водоросли? Нет в воде? Я что-то не вижу здесь водоросли, одна глубина глубокая. Так, с этой стороны. Что-то мне кажется, это не тот остров, вокруг которого есть куча водорослей, друзья. Или вот там вот есть? Нет? Не вижу, друзья. Вообще нет водорослей. Мне они, кстати, очень, очень бы сейчас не помешали. Так. А здесь? Далеко... А, вот они, водоросли. Замечательно! Вот это мне и нужно. Надо больше, больше водорослей набрать. Это нам сейчас очень приоритетный ресурс для нас. Так же, как и другие ресурсы. Да, Пока мы а, только что недавно убили акулу, и сейчас нам нужно... По максимуму здесь все лутать. Так это что? Это железо, я так понимаю. Раз, два. Тоже пригодится. Вообще все ресурсы здесь на вес золота просто. Когда у тебя ничего нет. И ты реально понимаешь, что от каждого ресурса зависит очень многое. Железо нужно на те же копья. Потому что когда начнут, например, акулы нападать по несколько штук, то нам копья пригодятся. Так, вот этот хлам, я не знаю, насколько важен. Это у нас камень, да, камень, я так понимаю Ну, камень, кстати, тоже пригодится Хотя у меня его достаточно немало а, Также нужны, вот так, ракушки пригодятся Вообще много чего пригодится а, Нужны, знаете, что... Ага, вот выступы меди Медь тоже нужна Так, секундочку Собираем, забираем Пока кула к нам не приплыла Пока нет ее, да? Ну, если что, у меня есть копье, я в нее потыкаю копьем Если вдруг она приплывет Давайте еще раз опускаемся. Как бы посмотреть-то вокруг себя. Также нам пригодится еще вот такие вот образования а, песка. Раз, два, Террис. А также вот эти вот образования. Это что такое у нас, кстати, не пойму. Ах, камень все-таки взял, да, отлично. Так, блин, кислород заканчивается. Кислород заканчивается. Надо следить за его уровнем. Так, всплывать пора. Пора всплывать, иначе нам придет здесь хана. А ведь еще акулы бывают у нас. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ага, плохо, очень плохо. Так, далеко нельзя отплывать. Иначе нам придет беда. Видя акулы. Есть она, нет вокруг нас? Нет, и пока что я ее не вижу. Если что, у нас копье. Ага, вот она уже акула. Вижу акулу. Ну что, иди сюда. Ты меня заметила, нет вообще? Акула, кстати, появилась, пора нам уже отсюда сваливать. Но я думаю, что я достаточно неплохо набрал сейчас а, шторм. Наверное, сейчас шторм мы переждем и отправимся в дорогу. Отлично. Так, три уже сока лианы. Да, теперь нам точно хватит на ласты. А, акула. Вроде бы одна. Так, вода, еда. Почему ничего не готовится? Так, сейчас мы все лишнее сбросим, то, что мы забрали. Так, куда можно сбросить? Сюда вот ракушки. Так, сюда у нас, значит, песочек. Ракушки, песочек. Так, а что у нас ракушки не стакаются? Они только по 5 штук идут. Плоховато. Так, это пластик. Сейчас, это что такое, кстати? Что это за кусок земли такой, не пойму. Это глина, наверное. Так, акула еще не пытается на нас нападать. Так, опреснитель работает. Вот это мне уже нравится. Водичка есть всегда, пальмы растут, дерево всегда у нас имеется. Так, оно еще не выросло, видимо, подождите. Я, видимо, зря начал его рубить, потому что когда дерево созреет, а с него сразу же идут доски, ресурсы и так далее. А я его сейчас просто-напросто разрушу, мне кажется. Так, я, похоже, видел вторую акулу. У нас что, две акулы в гостях? Блин, это говорит о том, что надо бы сделать, наверное, железное копье. Иначе они нас расшатают. Ах ты, на железный копье два слитка железных надо. Блин, капец просто. Капец, просто транжирить. Меня сейчас будут по-черному. Да, ребят, надо быть всегда начеку, когда играешь на высоком уровне сложности. Так, железо у нас есть. Веревки нам тоже нужны. А, болт еще нужен. Так, болты тоже есть. Ну и доски тоже не помешают. Блин, доски, кстати, кончаются. Так, все, э, делаем копье. Так, это надо положить. Так, тут у нас что такое так набралось. Да, все поэтапно делаем. С двумя акулами лучше не шутить. Так, и делаем копье. Да, все-таки железное копье, но малость получше будет, чем деревянное. Вот вы посмотрите, что творится, а! Сразу же откусили мне весь угол. Вот сволочи такие, а. Вы что, вы смотрите, что творят, а. Блин, они мне так быстро сейчас все ресурсы потратят вдвоем-то. Так, вообще-то я хотел еще зажарить рыбки. Да, ребят, хардкорное выживание получается. Надо сейчас очень сильно отбиваться и очень сильно следить за тем, чтобы акулы не сожрали мой маленький плод. ха вот так вот, ребятки, выживаем потихонечку в рафт. Ребят, если кто меня сейчас смотрит и у вас есть какие-то советы, пожалуйста, напишите о своих советах прямо в комментариях. Я, естественно, посмотрю и для себя возьму что-нибудь на заметку. Я уж не такой профессиональный выживальщик, как, наверное, кто-то подумает. Я такой же, как обычный... Я такой же обычный игрок, ребятки, поэтому пишите советы свои, воспользуюсь обязательно. Так, но ну а мы продолжаем. Так, рыбка. Ну, у нас, кстати, есть очень много жаренных акулях а, стейков это очень очень хорошо что-то так внезапно закончился шторм то есть шумел шумел и закончилось так я наверное поплыву все-таки а пускай эти акулы лучше меня преследуют уже где-нибудь в пути Потому что иначе мы здесь... Чем мы дольше здесь стоим, тем хуже для нас. Знаете почему? Потому что нас сейчас будут грызть, ресурсы будут убывать, но не пребывать. Мы здесь, в принципе, взяли то, что хотели. И к следующему острову, когда мы приплывем, мы уже будем с ластами. Но без маски пока что, к сожалению. Но зато в кипарике. Кстати, не знаю, как здесь сделать вид от другого лица. Да, было бы неплохо посмотреть на себя со стороны не в курсе, надо идти в настройки, смотреть. Но это, ребят, на самом деле долго. Если кто-то также из вас напишет мне в комментариях по этому поводу, я посмотрю. И в следующей серии а, использую эти а, методы. Так, а пластик вообще-то мне не так сильно нужен. Все, прощай, родной остров. А мы нас ждут а, дальние а, дали. Ну а дальние дали, друзья, нас ждут обязательно в следующих моих сериях выживания по игрушечке под названием Рафт э, Для того, чтобы я продолжал дальше пилить прохождение по этой замечательной игре Давайте, ребятки, наберем на эту серию хотя бы 300 просмотров и 50 лайков И братишка Скрэйч будет дальше пилить видосики Как он будет бороться с этими акулами Как будет исследовать острова и многое-многое другое по игре э, под названием Рафт э, Вот такие у нас агрессивные, друзья, акулы Они так и норовят жрать наш плод